Покройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Здравствуйте, друзья, с вами Агит Пароход. С вами Киса Иося, и сегодня мы... Снова попробуем подумать о стратегии нашего государства. А почему мы так решили сделать? Потому что мы вот увидели новость о том, что сейчас Китай вышел на первое место по торгово-экономическим связям, по обороту торговли с Украиной. И вот мы решили подумать вместе с великим комбинатором о том, каким образом это удается Китаю. И в контексте потери, например, Российского рынка, который был крупнейшим для сбыта украинской продукции, для украинского экспорта. Вот в контексте этой ситуации, какие есть украины возможности, и не теряет ли она вдруг их тоже? Привет, друзья. Возможности Украины просто немерено, как бы в горизонты там расширяются с каждым днем, и мы это видим. Парадоксальная ситуация, причем когда вот мы... Мы решили подумать как раз о китайской стратегии, вот мы для себя открыли эту историю, хотя в СМИ, в принципе, так точечная эта информация появлялась относительно того, что Китай начинает занимать лидирующее положение в экспортно-импортных операциях. Вот интересно, что по данным Госстата в прошлом году два первых места, то есть по товарообороту первое место занимала Российская Федерация с 11, почти 12 миллиардами долларов, и второе место занимал Китай с оборотом почти 10. Ну и там и там сальдо отрицательное, то есть импорт импорт превышал почти в три раза и там, и там, и с Российской Федерацией, и с Китаем. В принципе, эта ситуация сохраняется. Вот есть, есть последние данные, это за 9 месяцев этого года ситуация сохраняется. То есть, но, правда, справедливости ради, ну, может, там цифра еще как-то поменяется к концу года, но за 9 месяцев в два раза разрыв импорт превышает экспорт. 9 миллиардов долларов товарооборот, но с Китаем. Первое место занял Китай, второе место заняла Российская Федерация с 7,8 миллиардов, ну почти 8 миллиардов долларов. Ну Понятно, цифры не окончательные, там еще к концу года они откорректируются, но тем не менее тенденция весьма занимательная. Более того, эксперты китаеведы рассказывают, украинские, не забывайте, это круче, чем британские ученые, они говорят нам о том, что в стоимостная доля китайских товаров в прошлом году составила почти 27 миллиардов долларов. То есть я так понимаю, что товары, произведенные в Китае, которые там везде-везде-везде, не только то, что отражает импорт, ну, потому что явно превышает. Вот, поэтому, несмотря на как бы, кажущееся отсутствие здесь каких-то ну, прорывных моментов, вот под, в подводных течениях, ну, как Китай обычно, вот это его традиционная стратегия, он не выставляет это на на показ он, он продолжает двигаться, он, по крайней мере он рассматривает Украину, то есть он не списал ее со счетов. Ну не знаю, может у тебя, у тебя ну, есть другие а, примеры. Ты знаешь, я вот выяснила, что наше сотрудничество началось в начале 90-х. В 92 году был подписан договор о сотрудничестве между Украиной и Китаем. Тогда Украина была подающей надежды постсоветской республикой с тяжелой промышленностью, с развитым сельским хозяйством. С большими урожаями, с космической отраслью, да, а Китай… Транзитным был, потенциалом. Да, с добычей еще собственной тогда. А Китай был э, нищей страной, э, и которая замахивалась на, то, на нишу производителя ширпотреба. Да. И вот прошло с тех пор практически 30 лет, Китай э, по разным оценкам вышел то ли на первое, то ли на второе место среди мировых экономик. В том числе по темпам роста. А Украина, в общем, ну вы, вы в курсе, что произошло. Ну, за... Китай лидирует. Но давай справедливости mm. ради мы отметим, что китайская экономика растет самыми большими темпами. И от нее, в принципе, зависит и рост мировой экономики. То есть... Например, снижение темпов экономического роста в Китае моментально бьет по всем э, крупным развитым экономикам, ну, по, по, по мировой экономике в целом. Моментально рецессия, рецессия начинается, поэтому… Ну... И кроме того, что э, так происходит, они уже готовятся к этому снижению. И мало того, что у них этот рост был запланирован все тридцать лет, которые мы втыкали, э, Китай планомерно двигался, ставил цели и двигался к ним. Но и сейчас они уже видят, что действительно темпы роста замедляются, поэтому они начинают думать над новой стратегией перехода от э, крупной экономики к сильной экономике. Да? И на, на сегодняшний день э, уже Китай рассматривает Украину как э, место переноса своего производства, как место, где э, дешевая рабочая сила и... Э, где можно удешевить свое производство? То есть вот, вот такой скачок осуществил Китай. Институциональные проблемы. То есть, в принципе, я так понимаю, <coughs> исходя из тех проектов, которые были до 2014 года, по крайней мере, по состоянию на начало 2014 года, так будет правильно сказать. Вот. Они носили весьма масштабный характер. <coughs> Китай всерьез рассматривал проекты в Крыму, ему Крым очень интересовал. А более того, поговаривают, что Китай до сих пор заинтересован, например, в залежах разных полезных ископаемых на шельфе Азовского моря. Там по предварительным оценкам есть возможность добычи, не знаю, это только разведка может сказать, если промышленная, но якобы есть залежи Тория, на которые как бы, китайцы весьма весьма падки с точки зрения возможной альтернативы урану в атомной энергетике есть залежи золота есть залежи платины хотя я тебе хочу сказать в Советском Союзе Украина не рассматривалась как потенциальный источник добычи золота возможно оно из-за того что здесь как бы себестоимость высокая залежи не такие, не такие обширные как это, как это есть в Российской Федерации но тем не менее вот Китай Китай смотрел ну и вот все что ты перечислил транспорт интересовал то есть, а, в порты в Крыму они готовы были вложить... О, 5... в порты, глубоководные да, в да, да, да, Да-да-да, 10 миллиардов долларов, если мне не изменяет память, как бы, они готовы были туда... И 3 миллиарда, по-моему, это первый там был только. 3 миллиарда зерновая компания получила как бы в, на, на поставку зерна в Китай Еще 3 миллиарда в энергетической сфере был 3 миллиарда. кредит получен 3, о, это, это, это моя любимая история про 3,5 миллиарда, которые потом благополучно профукал э, топ-менеджер всех времен и народов господин Коболев То есть когда, как сказать, уже свершилось то, что свершилось в 2014 году и в, там меняли целевое назначение Ну то есть проблема в чем? Вот если э, в целом... Э, Определить стратегию Китая, работы Китая на Украине, она состояла в основном в, не просто в выдаче денег, да, мы вам сейчас денег раздадим как бы и все, а в поставках собственного оборудования, то есть в максимальном задействовании китайских производственных мощностей, китайских работников, да, то есть и таким образом они страховались, но понимая условия ведения бизнеса на украине потому что нового оборудование, оборудование в 2011 тогда году был подписан как раз договор о стратегическом партнерстве китай начал видеть украину э, своими воротами в европу он мы двигались к зоне свободной торговли, действительно были обещаны 20-миллиардные инвестиции, которые понемногу вот начали реализовываться. уже а Потом, естественно, в 2014 году случился провал. Китай потерял все свои инвестиции, в основном в Украине, и э, из-за революции достоинства, и из-за аннексии Крыма. И Донбасса, и несмотря на это, он все-таки продолжил э, сотрудничество. Хотя я думаю, что они запомнили революцию достоинства прекрасной всех, кто в ней участвовал и благодаря кому эта собственность была потеряна. да, Но уже после 2016 -го года они начали сотрудничать с правительством и опять пообещали 20 миллиардов, и это опять начало каким-то образом уже двигаться к реализации, но тут опять сменилось правительство, и китайцы снова отошли, и э, вот отсутствие этой преемственности власти смена там в пол раз в полтора раз в три года правительства, она как раз приводила к тому, что э, проекты все, э, у нас тут их много э, которые ну, пройдем, в Украине, пройдем, да, э, как, которые они начинались они так в общем-то и зависали на стадии А я просто думаю, понимаешь, что а? китайцев не сильно устраивало вообще как, ну, какой-то статус, к которому мы так стремимся и в том числе как бы и вот политика Порошенко, которая проводилась mm -hmm. давайте, когда Белоруссия оказалась той буферной зоной, через которую пошло, пошли все подсанкционные продукты. Вот точно так же через Украину могли пойти все сделки между Китаем и Россией в тех, в тех случаях, когда, допустим, такая сделка не устраивала Соединенные Штаты. Мы бы на это. Это был финансовый транзит. Но ну, Мы вот с тобой, как бы, историю рассказывали, да, в целом перспективах транзита. Вот это для Украины был бы финансовый транзит. Деньги из ниоткуда. Деньги, которые бы здесь, офшорная регистрация как бы любых СП, компаний российско китайской деньги бы здесь проходили. Более того, уже при злочинном режиме, э, при подготовке к, При каком из... Э, при традиционном злочинном, там, начиная с 2011 года, угу. который подписал соглашение угу. о стратегическом партнерстве, уже э, Украина и Китай вышли на договоренности о прямых контрактах в гривне и юане, как сейчас работает Российская Федерация, но революция достоинства опять, опять же все сняла, поэтому действительно часть проектов инфраструктурных забрала на себя Беларусь, потому что «Шелковый путь», как мы рассказывали, обошел уже Украину с двух сторон, поэтому огромный проект технопарка реализуется в Беларуси, «Белый камень», если я не ошибаюсь, он называется, и… Что с одной стороны получены кредитные средства, а с другой стороны все технологии, все специалисты, все подрядчики, они китайские. И произошел вот такой небольшой перехлест. Ну, давай понимать, райцем. смотри, если мы... Эта история с кредитом под зерно, она вот, честно тебе говорю, я даже встречался с людьми из ПК, еще, по-моему, только вот после Майдана, которые рассказывают, очень мутная история, потому что деньги, деньги шли куда угодно, только не на закупку зерна для Китая Китай тогда подал в лондонский арбитраж как раз после об этом у нас почему-то нас о стокгольмском много говорят, а о лондонском арбитраже никто не говорил и насколько я понимаю переговорным путем тогда Украина, что называется, включила заднюю и ну тем не менее в 90-е как все-таки я задавалась вопросом, как Китай вот от этого производителя ширпотреба начал двигаться к мощной мировой экономике в 90-е по завещанию Дэн Сяопина их стратегия заключалась в том, чтобы тихо наблюдать. Да? Он так говорил, сидите тихо, не высовывайтесь, это не наша задача. В это время они копировали вплоть до нулевых, они копировали технологии, они копировали бренды, они копировали и наблюдали все, все что могли. вы ну, и... же не помнит Абибаста <свят> на местных и, рынках? Начиная с 2000-х, их стратегия стала быть экспансивной. Они начали двигаться по... на внешний рынок. У них уже началась какой-то процесс перепроизводства, да, они пришли к идее того, что нужно куда-то девать свою продукцию, поэтому и затеяли и начиная с 2015 года этот проект Шелковый путь, но он был, оказывается, только частью этой экспансивной стратегии. Да, но успешно скопированная с Германии стратегия вот индустриализации, она вылилась в то, что в тоже, если я не ошибаюсь, в 2015 году Си Цзинпинь, объявил стратегию «Made in China 2025». И э, они поняли, что их сильная сторона — это количество, и рабочая сила, я имею в виду, и низкая цена. И они начали отбирать э, на себя производство. И к 2025 году разработали там э, несколько пятилетних планов для того, чтобы... Э, и увеличивать это производство, технологизировать его, модернизировать свое сельское хозяйство. И только на третьем месте стоит, стоят, стоит цифровизация в, в этой их стратегии. Ну вот, зато мы впереди планеты все, у нас цифровизация стоит на первом месте. Нет, но ну, абсолютно логично. Ну, во-первых, как бы обращают на себя внимание, о чем говорят постоянно все аналитики-международники да, и экономисты как бы, по поводу того, что та стратегия как бы, государственного капитализма, которой практически нет ни в одной стране мира. Вот как раз Китай, там где вроде бы под руководством коммунистической партии. Особый привет товарищу Ветровичу, так сказать, после, во время встречи с китайскими чиновниками, являющимися членами коммунистической партии. И в то же время как бы свобода предпринимательства, которая, которая ну, в допустимых пределах разрешается. При этом государство, учат это, кстати, еще один привет нашим реформаторам, участвуют во всех крупных китайских корпорациях нет ни одной китайской корпорации, где государство не принадлежало бы там, больше 25%. Ну, и Кстати, для того, чтобы начать инвестировать в зарубежную, кроме того, что китайские банки очень охотно аккредитуют эти проекты зарубежного инвестирования, да, но каждый инвестор, который желает вложить деньги в ту или другую страну, он должен все-таки пройти внутренние китайские государственные фильтры и Дуже. получить разрешение на вывоз этого капитала. Мало того, что у них есть при отрасли, у них есть и определенные ограничения. Они не вкладывают в страны где идут гражданские конфликты, они не вкладывают в страны, которые подозреваются в терроризме, и несколько вот таких моральных принципов у них есть. Я думаю, что этим обусловлено то, что после 2014 года они достаточно вяло реагируют на Украину, и многие проекты здесь заморожены. Ну, ты, ты же представляешь себе, собственно говоря, что такое Украина. Еще раз мы когда-то говорили, но напомню, потому что очень показательная цифра, капитализация трех крупнейших китайских банков составляет 4 триллиона долларов. Капитализация всей украинской банковской системы 46 миллиардов. Есть, если мы откроем глобальную карту и посмотрим, как движется, как движется Китай с точки зрения инвестирования совместных проектах и прочих вещей, вот у нас там какая-то несчастная одна тоненькая ниточка там шлеп, но вот, например, в Украине телеком она шлепнулась в том же самом 2014 году. И чем закончилась, как бы, ничем не закончилось. Бульк. Бульк. И, и как бы болото утонуло. Более того, опять же таки, смотри, вот эта стратегия поставки оборудования. То есть, было поставлено, Huawei работал, они поставили на 45 миллионов долларов, как бы, оборудование. Его поставили... То есть об этом пишут уже, я, кстати, ради интереса полез, мне было уже интересно, чем закончилось. А потом начались суды в Укртелекоме. Начались суды с Укртелекомом. Так его купил ДТК или СКМ его покупал, ну, Ахметов условно говоря. Так правильно его купили или неправильно его купили. И фонд госимущества поднял как бы всю эту историю на, на повестку дня. И в результате получилось, что оборудование уже установлено. Укртелеком так и не достиг поставленных целей, потому что они хотели выйти, ну сейчас это смешно звучит, я понимаю, но на 2014 год это было еще как бы, ну вполне понимаемая цель, 50 мегабит в секунду скорость, они вот эти медные провода должны были, я так понимаю, на, на оптоволокно поменять, да, вот. и все, и на этом проект остановился, то есть шкафы эти, вот, вот, вот подтверждается, что было, были установлены все эти шкафы, но это был кредит под 9% годовых, который придется, придется погашать. Так, но китайцы ничего не потеряли. Они продали эту всю историю. То есть, а деньги, ну, они же ребята, как бы, абсолютно спокойные. для этого. У нас наши топ-менеджеры дергаются за, за любую копейку, а бы быстрее ухватить. А там, ну хорошо, мы еще пять лет подождем, мы никуда не спешим. То есть, это, ну, опять же, особенности, трудности перевода, особенности менталитета. Мы меряем как бы тысячелетиями, поэтому для нас пять лет это вообще не срок. Но, тем не менее, как они э, от... Э производителя «Ширпотреба» перешли к промышленному гиганту. Они в определенное время, в конце 90-х, начале нулевых, решили от концепции сборочного цеха перейти к концепции конструкторского бюро. Они решили, что... Теперь они должны разрабатывать, и э, та продукция, которая у них производится, должна разрабатываться в Китае. От э, Made in China к 2025 году э, э, следующий мостик стратегический они э, создали э, как Create in China, то есть разработано в Китае, да, от... Э, Копирование мировых брендов в Китае, они решили перейти к китайским брендам. Это уже стратегия на 2030 год. Да? То есть вот люди никогда не двигались без стратегии. Они планировали и делали. Мы же с каждой сменой правительства разворачиваемся на 850 градусов, по-моему, и вверх, и вниз во всех четырех измерениях, и дальше начинаем двигаться в каком-то ровно другом направлении. углубляемся. И выкапываем еще метр вниз каждое правительство, то есть если не 10 метров вниз. Но это абсолютно логичная стратегия. Давай вот вспомним как бы Южную Корею. Да, в, в, я как сейчас помню прекрасный бренд, который назывался Golf Star. Вот кто его сейчас уже вспомнит в середине 90-х. А потом оказалось, что телекоммуникационный гигант LG. То же самое произошло, когда ну, там, китайский телефон. А вот сейчас китайский телефон, то есть, китайские телекоммуникационные гиганты, тот же Huawei, да, которые создают, или, или Xiaomi, вот, они создают реальную конкуренцию. Ну, например, я не буду говорить за Apple, но Samsung так точно. И Samsung вынужден свое конструкторское бюро, то есть, не просто как бы, а конструкторское бюро пинать для того, чтобы дышащим затылок китайцам, хоть немножечко, там, на шаг на два отойти вперед, так ну, как бы, время, сколько было и денег было потрачено на развитие Самсунга, и по сути дела, сколько времени существует ну, тут же Xiaomi, да, которые вот но ну, я имею ввиду, вот как высокотехнологичная корпорация. К 30 году они замахнулись доминировать в биотехнологиях аэрокосмической отрасли, производстве роботов, электромобилей, сельхозтехники железнодорожного оборудования это далеко еще не все, и э, следующий, дальше они уже наметили к 2050 году, к столетию КНР, они решили э, превратиться в индустриальную сверхдержаву. Вот, собственно, у нас это на уровне пресс-релизов и слоганов, у них планомерное движение. Вот я хочу спросить нас всех. К 2000 году у нас была какая стратегия, к 2020 году у нас какая стратегия и какая у нас стратегия к 2049 году, когда КНР будет отмечать свое столетие. На, Ты на, не знаешь, друг... Знаю, на в 100 рублей и в тик. Вот мы идем как бы по этой стратегии, она от правительства, правительства к правительству, от президента к президенту просто абсолютно не меняется. Но ну, тем более, опять же, тот же самый шелковый путь, давай, ну, как бы я еще раз вспомню, потому что, в принципе, это же история, которая поднималась в 2014 году, да, и об этом пишут. Это, кстати, по поводу стратегии Китая, это их европейская стратегия 16 плюс 1, да, то есть это большая кооперация с Европой. Мы находились в этой, Украина находилась, ну, как бы в фокусе этой стратегии, да, которая ну, по разным оценкам <coughs> может составить, то есть реализация вот, этого, вот этих торговых путей может составить 21 триллион долларов. Ну, то есть, как бы для Украины это даже я думаю, даже не только для Украины, а для, ну, и этом, для России. Это какими правилами он, Китай руководствуется при даже построении вот этого большого инфраструктурного проекта, да и любого инфраструктурного проекта. Он до конца свои рынки перед странами-партнерами он не открывает. И у всех стран-партнеров, не только Украины, получается негативное торговое сальдо по отношению к Китаю. Ему удается продавать больше, чем он покупает экспортировать больше, чем импортировать. При этом собственники 90% китайского капитала находятся в Китае. Есть... Китай очень гибкий по сравнению, например, с международными финансовыми институтами те условия, на которых предоставляет там, Всемирный банк или Международный валютный фонд, или Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредиты, они более гибкие, они более восприимчивые, скажем, к бизнес-среде в той или иной стране. Для них не является а -а -а, коррупция, не является чем-то из ряда вон выходящих. Поэтому вот мы же Украина упускает реальные возможности заработать денег. Ты так не думаешь. А, я, я ответил на твой вопрос как бы, относительно украинской стратегии. Это был, это был риторический вопрос. Может, Извини. Было, Извини. <свят> а, еще, еще одно правило, которое Китай а, в своей внешней торговле а, ввел, это не соблюдение никаких правил. Да, они потом просто морозятся и говорят, ну у нас, вы знаете, такая политика партии, поэтому... У нас в Китае вы свои товары продавать не будете, а мы до конца не будем выполнять вот какие-то установленные правила. То есть они делают то, что хотят. Вот, например, в Италии есть целые китайские городки, которые не платят налоги, практически не соблюдают никаких правил. Там живут нелегальные мигранты, да? Но они делают подделки итальянских брендов, получая уже заказы от итальянских брендов. Да? Испанцы нет? просто там сжигают э, какие-то фабрики по производству обуви, но тем не менее э, Китай в виде инвестора там остается. Да? Уже э, Балканы засеяны китайскими инвестициями, в то время как э, Брюссель там, оттягивает вступление очередных балканских государств в Евросоюз, Китай просто э, дает им больше денег. Поэтому даже помню, когда Штаты начали давить на Германию, говорить, что не пускайте Китай со своим 5G, Помню, что сказала им Германия, сказали, извините, вы нашего канцлера прослушивали, мы mm -hmm. вам ничего не говорили, поэтому, пожалуйста, заткнитесь, и я так понимаю, что Китай будет в Германии строить 5G. Не, но мы здесь молодцы, мы тут сейчас настроим 5G, потому что от Германии мы уже получили большой привет как вы, за тот же самый... За тот же самый северный поток как бы, В ответ на санкции Соединенных Штатов Мы же активно бегаем Ну да, это такая история А вот относительно Китая Ну вот пример, который, который я вспоминал Относительно кредита, который был выдан Это же был тоже кредит полученный 3,6 миллиарда долларов Который был получен еще опять же злочинной властью Традиционной злочинной властью традиционных не будем сегодня На газификацию угля ведь страшно сказать, что Украина там в тринадцатом году добывала 84 миллиона тонн угля, будучи крупным, крупным игроком. И да, было интересно строить предприятие, потому что профицит составлял порядка 10 миллионов тонн. Его некуда было девать по большому счету, столько угля не надо было. Это были проекты по газификации угля, то есть получению метана. По-моему, даже... в предусматривалась, я так понимаю, тоже закупка оборудования и реализация проектов по дегазификации шахт с высоким содержанием метана. То есть для того, чтобы, ну, во-первых, обеспечить безопасность работы шахтеров, во-вторых, как бы этот метан можно было, можно было использовать. То есть чем это все закончилось? Это все закончилось тем, что Коболев бегал и рассказывал, как мы сейчас будем закупать котлы для украинских тепловых электроцентралей, и я так понимаю, не у Китая. Китайский, это был, был же кредит Государственного банка Китая, который сказал, ребят, вы извините, как бы, ну вы как-то подумайте, может у вас с целеполаганием что-то изменится, но я так понимаю, что вот этот тонкий намек так и не был воспринят, но надо отдать должное китайскому Государственному банку за сутки до истечения срока предоставления ну, новых на предложение по условиям изменения условий кредитования, то есть под что будет выдан кредит. За, вот, в, за сутки пришло письмо от Китайского государственного банка <coughs> с то, там, полстраницы как бы, вежливых расшаркиваний. Ну, вот, и говорит, мы все-таки надеемся, что мы дождемся от уважаемого господина Коболева, и НАК письма с новыми с новыми условиями. Но в результате профукали на ровном месте. То есть мы тогда ж бегали, если ты помнишь это если я не ошибаюсь, помню, 17 год. Бегали, кричали, нам МВФ, нам деньги, где нам взять миллиард долларов? три с половиной миллиарда долларов, которые можно было использовать целевым назначением, пустить на реализацию действительно необходимых и для экономики, и для энергетики, и для коммунального хозяйства проектов. Ведь это же все можно было сделать. Они просто были спущены в унитаз, испорчены отношения, потому что... Ну, как бы в, в, в, на, наладить их как бы не просто, а испортить еще хуже, и все. Вот тебе как бы пример Но, Рациональ... тем не менее, рационального в... хозяйства. В да. своей энергетической стратегии Китай понимает, что у него растет э, и производство, и население. Он пытается большинство своих энергоресурсов э, все-таки импортировать. Поэтому и при импорте они стараются снизить зависимость от морских поставок, потому что это долго и дорого и, энерги... и эконом... возможно не совсем безопасно и надежно, да, то есть надежность поставила для них на первом месте. Поэтому они, мы видим ту же э, силу Сибири, то есть они, они строят газы, нефтепроводы и занимаются добычей э, за рубежом. Африка, Россия, Средняя Азия, Ближний Восток и Туркменистан, Арктика. Туркменистан, они очень Средняя активно... Средняя Азия, да, Не, я имею ввиду Туркменистан, вот мы ж... Это нас почему касается, то есть не просто Китай, а нас это касается, потому что Коболев Светренко все время рассказывают по поводу того, что мы бы хотели, вот Газпрома, я-яй, фу-фу-фу и как-а-как, они а как» дают нам транспортировать газ из Туркменистана. Я всегда по этому поводу рисую картинку, есть такая замечательная картинка в интернете, ну, мы ее покажем обязательно, значит, китайцы везущие полиэтиленовых баллонах газ, но приблизительно также вот будет, когда Туркмен Баши понял, что нужно переориентироваться, вот там появились китайцы. И они появились не просто там, допустим, а давайте мы будем покупать у вас газ. Они занялись добычем. они занялись строительством магистрального газопровода, 4 нитки, этого газопровода и на сегодняшний день 60 миллиардов кубических метров это считаю в полтора раза больше, чем запланированные поставки по силе Сибири, Они поставляют газ из Туркменистана. Поэтому ну, возможно концессия портов. То есть и то тем. Ну, почему возможно? Они уже пообещали еще Гройсману. Кстати, Гройсман обещал, что 2019 год будет годом Китая в Украине. Так вот, они пообещали Гройсману большие инвестиции в Мариупольский морской порт. Но мы, Ты тоже, говорила, что но мы тоже пока не знаем его перспективы весьма бумаги. Мы, мы тоже пока не знаем, чем это закон, пока ничем. В частности, с Моторсичью был совместный проект по производству. Кстати, да самолета Марию, Мрия, Марию но хотели, да. проект тоже не состоялся. А поставки моторсичью авиадвигателей в Китае привели к обыскам службы безопасности на территории предприятия, и сейчас контракт завис и заморожен, и, скорее всего, желающие китайские компании приобрести доведенные до банкротства потери русских рынков концерн «Матерсич», они, скорее всего, я так понимаю, что деньги они уже вложили, но, скорее всего, этот контракт будет заморожен антимонопольным комитетом, потому что он до сих пор не дал никакого ответа, и предприятие отойдет ну да, я вот только хотел сказать, там же плюс к этому еще был американский интерес и большой скандал, который поднялся после того. Причем американский очень спорным американцем, потому что это Эрик Принц, это собственник частной армии, то есть компания, которая предоставляет услуги частных армий и наемников, развозит по горячим точкам, она планирует купить этот концерт, вызывает интерес вот такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы в панталонах или да? Скорее всего, это произойдет для того, чтобы закрыть это предприятие, потому что частным армиям нужна война, а не производство авиадвигателей. Ну, абсолютно логично, я тебе больше скажу. Но это же логика, когда частный интерес подается частной коммерческий американский интерес подается как государственный интерес это уже по моему наработанная практика стоит только вспомнить как бы поставки американского жиженного газа это же не государственный вопрос абсолютно то есть поставки они носят сугубо коммерческий характер ну, вот ну, чер вот через польшу нам напарить тут, пытаются. тут вот что произошло еще с китайской миллиардной инвестиции в Солнечных в проект солнечных О, да, станций, мы который ее принадлежал да. братьям Клюевым. Да, случилась опять-таки революция достоинства. Собственник убыл, бывший собственник, да, миллиардный кредит завис. Но тем не менее, китайцы пока. Пока не отказались от этого проекта, и пока еще думают сюда вкладывать. Хотя, ну, китайцы не много привыкнуть. лет и много раз нам обещали модернизировать метро и модернизировать укрзалезницу, но тем не менее оказалось, что грабить эти проекты в Украине выгоднее, поэтому китайцам сюда зайти не дали они пока не спешат. Ну поэтому четвертый месяц Киев стоит в безумных пробках сопоставимых уже на сегодняшний день с московскими, как бы, это вот, как человек, испытавший на себе, могу тебе сказать, то по одной простой причине, что местной власти нужно было попилить на ремонте Шулявского моста. И они продолжают это делать, хотя Китай предлагал это сделать, во-первых, гораздо быстрее, во-вторых, по, по деньгам это было сильно дешевле. Это и метро на Троещину обещанное, которое обещает... Дай Бог памяти, наверное, с того момента, как трое еще начали строить, так местная власть обещает туда метро. То есть лет 30, эдак, если не больше, это, ну, аэроэкспресс. Аэро воздушный экспресс. Все-таки до Поля что-то дотянули, но почему-то оно теперь регулярно... Да, но это без китайцев. Ломается, Значит, опять же таки. Случилось, да, случилось и, Но 52 них. миллиона они все-таки вложили, потом их решили кинуть. И сейчас, я так понимаю, что происходит выяснение отношений судьбы этих 52 миллионов, потому что, возвращать не хочется. Ну, кстати, во внешней политике э, китайской стратегии многовекторности стоило бы Украине поучиться, потому что ставка на одного старшего брата, а потом на другого старшего брата, она привела э, во внешней политике, она привела нас туда, куда привела. Мы теряем э, сейчас русские рынки уже безнадежно, уже вернуться на них будет невозможно. Да? И э, мы не получили в обмен американских рынков, мы, ну, полу мы получили только импорт. Да? Еще одна стратегия во внешней политике ⁇ это создание таких прокитайской -ки, про периферии. И самой удачной из этих периферийных проектов, если так можно назвать, стала Шанхайская организация сотрудничества, которая сейчас уже Украины отсутствует стратегии во внешней политике, и отсутствует вот эта концепция создания каких-то своих проукраинских центров влияния, хотя во многих восточноевропейских проектах проектах сотрудничества Балтийско-Черноморского э, региона. Да, мы пытались участвовать, но это тоже нас э, ни к чему не привело. Китай создает вот такие сферы влияния, э, как ШОС, например, да, и... Э... Центры. Американской там стратегии превалирования панамериканизма китайцы отличаются тем, что они в общем -то, пытаются создать глобальную какую-то внешнеполитическую стратегию соуправления, какого-то мирного сосуществования. И что самое смешное, одна из их еще внешнеполитических стратегий, уже точно сопряженная с их партийной идеологией, да, заключается в том, чтобы дипломатию там, давления, дипломатию государства превратить в дипломатию для народа. Да. То есть мы только это тоже слышим на уровне слоганов. Но и экономическая стратегия внутри, одна из целей, которую ставит господин Си, это увеличение благосостояния народа, и это им уже за 30 лет удалось, потому что минимальная зарплата составляет сейчас в Китае 500 долларов. И количество э, нищих резко сократилось в этом государстве. Ну, там и давай не забывать еще традиции. То есть, если выходец из какого-то села, он становится миллионером, он потом по сути дела отстраивает это село. Был очень хороший проект у Коммерсанта. Я помню э, по Китаю очень интересный, как бы вот такой стран, страновеческий и политэкономический. И в, в принципе развитие э, Китая вот, на региональном уровне, оно происходит не только за счет государственной политики. А еще и за счет традиций то есть, и принципов, которые заложены непосредственно в самом китайском обществе. То есть, это не значит, что если я как бы выбился в люди, то я вот сейчас куплю рейдж-ровер и по этим ямам буду херакать по своему селу, как бы, а вы все лохи смотрите и завидуете. То есть, абсолютно обратная ментальность, и она дает... И дополнительный толчок да, для развития благосостояния страны, о чем Укра... Украине остается только... Мечтой. Ну и ценность государства является чем-то ощутимым для китайцев, поэтому там и какие-то сепаратистские проекты, связанные с Тибетом, там, Тайванем, Гонконгом, да, они, в общем... Они не находят поддержки? Они, они успешно подавляются, потому что китайцы понимают, что в этом их сила. Ну, там скорее больше было как бы, противостояние севера и юга, да, чем э, какие-то отдельные, отдельные сепаратистские проекты. Но и давай не забывать, что сепаратизм в Китае по определению, опять же, таки исторически невозможен, потому что потеря территории для Китая, то есть для нее территория, для Китая территория, для государства, не является системообразующим фактором. То есть мы потеряли, мы там через сто лет вернем. Для нас это как бы не вопрос. Американцы дошли до того, что у них целые институты сидят и изучают китайские стратегии. И вот один из институтов изучал их военные стратегии и пришел к выводу, что традиционные методы ведения войны, несмотря на то, что они занимаются своим там вооружением очень плотно, но их не очень интересует. Вот американские китаисты пришли к выводу, что тремя стратегиями войны Китая являются психическая война это условно говоря все что делает Китай для того чтобы поссорить Америку с их азиатскими там партнерами да. это медийная война в общем то CCTV и в общем другие китайские средства массовой информации уже являются мировыми да вот такая экспансия и Третья война это правовая, да, несмотря на то, что Китай игнорирует в основном все чужие правила ведения торговли, тем не менее, он очень жестко судится со всеми, кто мешает ему в его торговой экспансии. Ну, Украина на себе это очутила. Так что, в общем, далеко нам еще... Ну, мы, мы попытались рассмотреть китайские стратегии, попытались хоть немножко понять, каким образом Китай вот из такого азиатского захолустья стал ведущей экономикой мира и попытались понять, почему... Украина не стала. Почему Украина не получилась? Ну вот из этого всего вывод э, по поводу Украины. Так, Украина просто не, ну вот никогда не фокусировалась именно на таких задачах. Да? Никогда э, вопрос какого-то планирования, более или менее какого-то видения своей экономической стратегии на десятилетия вперед в Украине не стоял. Знаешь, мне это все напоминает, как закончить одесским анекдотом. Два еврея в Одессе ну, значит, сидят и говорят, слушай, говорит, Сема, а когда было лучше? При коммунистах или при китайцах? Говорит, при коммунистах лучше было, щуриться не надо было. Поэтому в данном случае Украина как раз вот находится, к сожалению, в логике этого анекдота, то есть при коммунистах или при китайцах, ну то есть кто-то кто опять должен выступить в качестве определенного, ну то есть патернализм, государственный патернализм. ну, так, я боюсь, как бы слоника мы не продадим, и независимое государство с четкое понимание стратегии внутренней и внешней политики построить у нас не То получится. есть разница между Украиной и Китаем, между украинской и китайской стратегией заключается в том, что в Украине ее просто нет. Да, к такому неутешительному выводу пришли мы в сегодняшнем, сегодняшнем выпуске. С вами был Елена Дьяченко, Валентин Землянский, до новых встреч. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И не забывайте рассылать наши видео своим китайским друзьям. Пока. Лай, лай. Я просто что такое... Ты можешь, в принципе, в пляс пуститься после этого, потом в конце поставить. И здравствуйте, друзья. Нет? Ну ладно, давай. Давай, начинаем. Это очень Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.